Школа моя цель ее создания и цель ее работы это развивать у людей способности к магии, к оккультизму и всему, что связано с тайными возможностями человека. Поскольку тема эта, как уже ну, тут в процессе частной беседы выяснили, крайне интересная, но крайне спекулятивная, поскольку ничего о ней не понятно, литературы достаточно много фантазии еще больше, да? нужна нам какая-то система, система, которая будет упорядочивать для нас эти знания. Вот эта система есть, система есть в нашей школе. Давайте для начала мы с вами попробуем определиться с целями, которыми вы пришли сюда. Кто пришел ради Рун? Поднимите руки. Я за да, вы, вы пришли ради Рун. А, да. Кто пришел ради Тара? Кто пришел просто ради развития способностей? Угу. Замечательно. Дело в том, что и то, и другое, и третье, и многое еще чего, это различные направления на развитие способностей человека, на развитие способностей вашего сознания. Но начинаем мы, как всегда, с малого, как человек, который приходит в школу. и Учится писать через крючочки и палочки, да, через умение ставить руку и умение концентрировать внимание на том, что он делает, точно так же и в нашей школе. Поэтому, возможно, для многих из вас, присутствующих здесь, то, что я буду говорить вам как начальные знания, они для вас могут быть известны. Но, тем не менее, повторение это неплохо, повторение это хорошо, тем более, что подавать информацию я вам ну, буду в таком формате, в котором вряд ли вы ее где-то получаете. Система школы, система образования устроена таким образом, чтобы вы вышли от простого к сложному. Но на каждом этапе обучения вы имели возможность сойти, скажем так, с колеи и пойти по своей дороге, по своей ветке на которую настраивает ваш, ваш, ваше сознание. У каждого свои задачи, если мы все будем учить одинаково, это будет неправильно, потому что не просто разные сознания с разным уровнем возможностей и как следствие разным уровнем проблем, но и у каждого, не побоюсь этого пафосного слова, свое предназначение. Под вот предназначением, сразу скажу, я понимаю, не имею в виду некий высший смысл вашего существования. Чтобы не было иллюзий на эту тему, хочу сказать сразу, что высший смысл, высшим смыслом существования обладает в этом мире единицей. Сознание должно быть уровня Христа. Все остальные люди, как правило, приходят сюда за очень-очень редким исключением оставить здесь какой-то след в этом мире и, естественно, в большей степени чему-то научить. Наш мир, в котором мы живем, это мир учебы, мир школы. И в этом мире учатся все. И малоразвитые, и многоразвитые. Просто каждый учится своему. Поэтому на каждом этапе обучения у вас есть всегда возможность сойти с колеи, то есть идти на свой, на свой процесс обучения. Например, это руны. Руны... Магические символы древних скандинавов и как следствие древних славян, просто древние славянские руны, они, к сожалению, утеряны, и восстановление пока на сегодняшний момент не совершилось. Да? Но скандинавские руны, старший футар целостная законченная система, абсолютно рабочая, магически, которая развивает сознание человека в горизонтальном направлении, то есть на уровне его возможностей в социуме, на уровне его возможностей в общечеловеческом мире. Есть система Тара, это другое ответвление. Система Тара занимается развитием. Сознание человека в вертикаль, то есть повышая уровень его возможностей, повышая уровень его сознания, так называемая точка сборки. Знакомый термин. Термин точка сборки появился у нас благодаря популяризации книг Карлоса Костанева и обозначает точку фиксации внимания человека, то есть с какой ветки мироздания мы смотрим на этот мир, а как определить эту ветку? А для этого и существует как раз первый курс нашей школы, который занимается теоретическим и практическим обоснованием уровней сознания человека.